Вполне реальная история, связанная с тем, что мы в ближайшие, там, ну, до конца года сможем увидеть коррекцию на рынках в пределах, ну, опять-таки, от 30 до 50%. Вероятность этого достаточно высокая, но опять мы видим, что как много печатается денег. И в этом плане Нужно иметь, во-первых, конечно нейтральный портфель, во-вторых, использовать эту возможность. И использование возможности заключается, опять-таки, не делать ставку на падение, а просто быть готовым к этому падению, иметь инфраструктуру, иметь инструментарий для этого, для того, чтобы непосредственно использовать это себе во благо. И я часто люблю приводить вот этот вот пример, когда люди не очень дружащие с математикой. Я говорю, представьте себе, вы купили актив, который упал в цене на 50%, на 70% упал в цене. И насколько, соответственно, он должен вырасти, чтобы вы остались, ну, сто, снова пришли в, в ноль. Люди, ну, две трети людей говорят, должен вырасти на 70%. Я говорю, давайте еще раз посчитаем. У вас актив стоил 100 рублей, он упал на 70%, то есть теперь он стоит 30 рублей. Насколько должен вырасти с 30 рублей своей стоимости этот актив, чтобы он снова стоил 100 рублей? Три с половиной раза. То есть 250% чистой прибыль. И здесь, соответственно, заключается вопрос, что, что мы для этого сделаем, да, то есть, что мы для этого будем использовать. А, и у меня действительно есть история <coughs> по созданию миллиона долларов для своих детей всего лишь за 8 долларов в день. Оказываю, что это за философия, что это за теория, почему я считаю, что этот результат для моих детей будет достигнут. и делюсь промежуточными результатами, то есть вот в настоящий момент доходность инвестиционного портфеля с октября 2018 года составляет 20% среднегодовой доходности в рублях, в то время как доходность инвестиций просто в индекс ММВБ принес бы доходность 2%, то есть в настоящий момент получается обыгрываем индекс в 10 раз, инфляцию в 4 раза, доходность банковских депозитов где-то в 5 раз, это вот те результаты, которые есть которым я с удовольствием делюсь. Любой человек может принять в нем участие, с удовольствием поделюсь, как работает система. Что касается в плане стоимости обслуживания всего этого, то это стоит как минимум в сто раз дешевле любой альтернативы, которую человек может получить сейчас в российской индустрии финансового консультирования. С одной стороны, с другой стороны, это требует от него там 10-15 минут времени и следовать за сигналами, да, которые непосредственно мною транслируются.